Всем привет, меня зовут София, мне 11 лет, я из города Тюмени, приехала сюда в Сочи, потому что, ну, просто переехала в Сочи, и мама меня записала на вот такой вот замечательный кружок. Я сейчас была на пробном занятии и очень удивилась, как тут работают, как тут проводят занятия, и вообще очень классно. А что тебе понравилось после своего занятия? А, мне понравились, мне понравилось то, как мы лежали и представляли, что у нас расслабляется, а как мы это делаем. Мы да. вообще. А ты почувствовала изменения что? в своем состоянии до занятий и да. после? Да, да, да, да А да. Что изменилось? Ну, я стала более спокойной, уравновешенной и вообще бомба просто. Спасибо.